Всем привет! Сегодня по классике мы с вами продолжаем разбор централизованного тестирования на очереди 2009 год как обычно первый вариант и начинаем с части А ну что поехали А 1 заряд иона в состав которого входит 18 электронов и 19 протонов и здесь нам нужно определить чему равен заряд значит электроны у нас имеют отрицательный заряд да? то есть если у нас 18 электронов то есть по факту у нас 18 минусов протоны имеют положительный заряд и у нас их 19 то есть у нас 18 минусов и 19 плюсов того мы с вами видим что на один плюс у нас больше чем минусов то есть в сумме мы с вами имеем плюс один заряд это номер один а 2 укажите уравнение реакции замещения замещение это реакция в которой вступает одно простое вещество одно сложное и Простое вещество замещает часть атомов сложным, И мы с вами видим в четвертом уравнении как раз-таки одно простое, одно сложное вещество. Далее, А3. Массовая доля процента хлора в кристаллогидрате, содержащем 6 молекул воды, на одну формуле, формульную единицу хлорида магния равна. Значит, что у нас получается? Магний хлор 2 умножить на 6 молекул воды. Нам нужно найти массовую долю Атомов хлора. Что это такое? Это относительная атомная масса атомов хлора, умножить на количество атомов и делить на относительную молекулярную массу такой формульной единицы. Я так, в общем, напишу. Значит, относительная атомная масса хлора принимается 35,5. Таких атомов у нас два штуки. И дальше мы считаем свою массу, точнее, ну да, у нас относительную молекулярную массу для формульной единицы. Магний хлор 2 умножить на 6 молекул воды. У меня она получилась 203. Надеюсь, что я нигде не ошиблась. 35,5 умножаю на 2 и делю на 203. Ну и на 100% у меня получается 34,98. Вот я вижу такой ответ под номером 3. Далее А4. Наименьшую плотность имеет вещество. И что значит плотность для газообразных веществ? Плотность – это отношение малярной массы к малярному объему. И плотность будет меньше там, где меньше малярная масса. Бромоводород, то есть H-бром, имеет малярную массу 81. Пентан с 5 h12 но к сожалению малярную массу пинтана я не помню поэтому посчитаем 12 умножить на 5 и плюс еще 12 это 72 далее пропан пропан у нас c3 h8 ну, логично что он будет меньше 12 умножить на 3 плюс 8 это 44 ну бутан c4 h10 это у нас получается 50 8. То есть мы видим, что пропан у нас имеет наименьшую малярную массу, значит наименьшую плотность. Далее, а опять укажите, к каким классам неорганических соединений относятся углеродсодержащие вещества Х, У, Z соответственно, в схеме превращений. Ну, давайте разбираться. Натрий HCO3 плюс H-хлор. Что у нас происходит? У нас происходит обменная реакция. Натрий хлор и H2CO3, которая тут же распадается до H2 и CO2. То есть первый у нас будет с вами оксид. Либо первый, либо второй вариант. Дальше. CO2 мы добавляем натрий OH. Избыток. Избыток нам говорит о том, что у нас будет получаться средняя соль. Ну Я уже тут не уравниваю. То есть у нас получается соль. И дальше мы... К натрии 2CO3 добавляем CO2 в воде и получаем натрий HCO3. То есть у нас еще раз получается соль. Правильный вариант ответа 1. Далее, H6, двухосновная кислота образуется при взаимодействии веществ, формулы которых двухосновная, где будет два протона водорода. Значит, H2 плюс хлор, 2H хлор, то есть этот вариант там не подходит, это одноосновная кислота, H2O плюс SO2. Вот как раз-таки этот вариант нам и будет подходить. То есть у нас будет получаться H2SO3. Далее, барий, хлод 2 и натрий 2SO4, здесь вообще кислота образовываться не будет. Цинку h 2 h плюс H2SO4 у нас будет получаться соль и вода. То есть правильный вариант ответа 2. Следующая а Соль состава натрия 2 xo 4 образуется при взаимодействии избытка водного раствора гидроксида натрия с веществом, название которого. Ну и давайте будем разбираться. Значит, если у нас... Избыток водного раствора гидроксида натрия, да, то есть у нас будет образовываться в любом случае, какая соль? Средняя. Угольная кислота. Угольная кислота H2CO3. Если был бы карбонат, то была бы соль натрия 2 co 3 А у нас здесь О4, да, не О3, а О4. Азотная кислота HNO3. Она у нас одна основная, здесь два атома натрия, то есть соль была бы натрия но 3 тоже не подходит, гидрофосфат натрия, значит здесь разбираемся, что такое э, гидрофосфат натрия, натрий hpo 4 только нужно правильно уравнять, как? вот еще и составить формулу, как это сделать, если гидрофосфат, то есть от исходной кислоты у вас ушло, Два протона водорода. Значит, заряд кислотного остатка 2 минус. У натрия заряд плюс 1. То есть мы берем крест-накрест, у нас получается натрий 2H по 4. Если мы будем добавлять избыток натрия H, OH, у нас будет получаться натрий 3 по 4. Обратите внимание, у нас здесь натрий-2. И последняя серная кислота. Вот как раз-таки серная кислота. 32s4 uh, у нас будет получаться, и это соответствует нашей искомой форме. То есть правильный вариант ответа это 4. Далее, а 8. Элементу не металлу. Электронная конфигурация внешнего энергетического уровня, которого в основном состояние 3s2, 3p2. То есть раз у нас внешний... Энергетический уровень третий, значит я элемент еще в третьем периоде. Всего электронов у меня здесь 2 плюс 2, 4. То есть это четвертый по счету элемент в третьем периоде. Это у нас кремний. И мне нужно найти высший оксид. За счет того, что максимальная валентность, или лучше даже я правильно сказала бы, степень окисления плюс 4. Кислород у нас имеет степень окисления минус 2. То есть формула силициум О2 или элемент О2. Ищем такое, это правильный вариант ответа 2. А9. Как с разбавленной серной кислотой, так и с раствором гидроксида натрия будет реагировать каждый из двух металлов в ряду. И здесь мы с вами будем искать амфотерные металлы, потому что у нас одновременно проявляет вот этот металл и основные свойства реагируя с серной кислотой, и кислотные свойства реагируя с гидроксидом натрия а, медь и серебро эти варианты нам не подходят дальше серебро и магния аналогично основные свойства медь и железо. ну железо конечно может проявлять степень окисления плюс 3 но медь нет и остается у нас единственное алюминий и цинк и алюминий и цинк у нас амфатерные металлы а 10 хлор используют для и самый первый вариант который мы тут видим он и будет верный отбеливание хлопчата бумажных бумажных тканей очень часто можно увидеть в принципе на отбеливателях что осторожно он содержит хлор или наоборот говорят о том что не содержит хлор некоторые из отбеливателей обработки ран и царапин на коже нет вулканизации каучка нет это серо у нас получение оконного стекла нет там силициума-2 и а, оксиды металлов то есть правильный вариант ответа один Далее, А11. Укажите правильные э, характеристики атома хлора в основном состоянии. Ну что, поехали. Общее количество S электронов равно 6. За счет того, что хлор у нас располагается в третьем периоде, то у хлора будет... Два электрона на первом S под уровне, два электрона на втором S под уровне и два электрона на третьем S под уровне. То есть всего их действительно будет 6. То есть А вариант нам подходит. И сразу же обратите внимание, я второй пункт вычеркиваю, потому что здесь пункта А нету. Далее, на внешнем энергетическом уровне находятся 4 неподеленных электронных... Ну, давайте разбираться. Я нарисую самый-самый последний энергетический уровень. И здесь меня будет интересовать следующее. Значит, вот у меня будет S, потом P и потом 5D атомных орбиталей. Значит, хлор у нас находится в 7 А-группе. Значит, у него будет 2 электрона на S подуровне и еще 3, 4, 5... 6, 7. Ну, вот так вот я условно рисую. Значит, что мы здесь видим? Три пары и один неспаренный электрон. То есть 4 неподеленной пары электрона здесь нет. B вариант нам не подходит обратите внимание и первый и третий мы с вами вычеркиваем но все-таки по всем вариантам пройдем общее количество p электронов в атоме ä, равно 11 смотрите значит у нас будут на втором энергетическом уровне 6 электронов на ä, втором p под уровне и еще 7 8, 9, 10, 11. Да, действительно, их 11. То есть пункт В нам подходит. И на внешнем энергетическом уровне находится 5 электронов. Нет, там находится 7. И это доказывает то, что хлор принадлежит 7 а группе. Далее. А12 в ряду арсеникум H3, PH3 и NH3 не Прерывно увеличиваются. И сейчас будем разбираться, что же там будет увеличиваться. Основные свойства веществ. Да, действительно, самым основным здесь будет являться аммиак. То есть пункт А нам подходит. И смотрите, Четвертый пункт я тут же сразу же буду вычеркивать. Температура кипения веществ. Нет, температура кипения веществ будут наоборот уменьшаться. Более газообразные вещества. Массовая доля водорода в веществе значит как определить действительно ли массовая доля будет увеличиваться что такое массовая доля водорода это относительная атомная масса водорода умножить на количество атомов то есть часть знаменатель у нас будет везде одинаково 3 а вот что касается малярной массы вещества чем она меньше будет здесь в знаменателе тем больше массовая доля и действительно у нас арсеникум ниже, да, сам, ниже всего находится потом фосфор и потом азот у азота меньше всего а, относительно атомная масса и NH3, относительно молекулярной массы, меньше всего. Соответственно, массовая доля водорода действительно будет тоже увеличиваться. Кратность связи. Нет, значит, этот пункт нам не подходит. То есть, а в принципе, Г нам и вообще не подходил других вариантов. нету, то есть у нас А и В. Соответственно, это правильный пункт 2. А13, схеме превращений, а, степень окисления меди, ну и давайте будем разбираться. Купрум о -А. здесь степень окисления плюс 2, затем плюс и 3 У нас будет просто образовываться Купрум ОНО3 дважды, и степень окисления здесь меняться не будет. Затем натрий ОАЖ мы добавляем, у нас будет образовываться купром Купрум 2 дважды, выпадать в осадок, то есть тоже степень окисления не поменяется, поэтому правильный вариант ответа не изменится один Далее А14. При температуре 80 градусов Цельсия массовая доля вещества в насыщенном водном растворе составляет 32,8%, а при температуре 0,13,5%. Укажите название вещества. То есть обратите внимание, при понижении температуры растворимость вещества будет уменьшаться. Значит, что нужно сказать? Растворимость будет уменьшаться при понижении температуры для кристаллических веществ, а также для ну, большинства жидких. У газа все наоборот. Если мы будем понижать температуру, то растворимость газа будет увеличиваться. Соответственно, аммиак у нас здесь уходит сразу же, потому что аммиак – изообразное вещество. Что тоже нам точно не подходит – это сера. Сера у нас не растворяется в воде и с ней не взаимодействует. Остаются у нас две соли, да? то есть сульфат железа и хлорид серебра. При этом, что мы с вами можем сказать? Хлорид серебра – малорастворимое вещество. А вот что касается сульфата железа, это растворимое вещество, соль, и поэтому здесь как раз таки этот вариант нам будет подходить. Далее, А15. Укажите пару ионов, которые могут присутствовать в полном ионно-молекулярном уравнении, если ему соответствует сокращенное ионно-молекулярное уравнение. Но давайте разбираться. То есть у нас кальций 2+, плюс плюс 2 3,2 минусы, кальций, СО3. Нам м, говорится, что нам нужно найти такую паронов которые могут присутствовать. То есть они не будут давать нам с нашими ионами в исходных веществах никакие слабые электролиты, газы, осадки. Будем выбирать. Значит, кальций и ОН. OH. Что будет у нас э, происходить? Значит, кальций h 2 что у нас малорастворимое вещество, но в реакциях он обмена оно расписывается. То есть здесь мы с вами э, этот вариант не берем. Что будет происходить, если мы будем добавлять протоны водорода к СО3- нас будет образовываться непосредственно, э, скажем так, слабый, ну, не то чтобы слабый электролит, э, ион, да, от слабой кислоты HCO3 минус соответственно этот вариант нам не подходит дальше HCO3 минус и кальций 2+ ничего не происходит и с CO3 минус тоже не реагирует натрий тоже с CO3 2 дает растворимое вещество то есть вот этот вариант нам будет подходить дальше почему не подходит по 4 3 минус кальцием дает осадок не подходит и что касается четвертого пункта Медь с карбонат тоже дает осадок. То есть этот вариант мне подходит. Правильный вариант ответа 2. Далее, А16. В закрытом сосуде при постоянном давлении и температуре Т1 находится смесь сернистого газа, кислорода и оксида серы 6. Система находится в равновесии. То есть у нас с вами со 2 плюс кислород. Равновесие, значит, и стрелочки туда-назад и SO3, тут же уравняют все. Температура смеси быстро повысили до Т2 и поддерживают постоянный. Учитывая, что реакция Сервнестого газа с кислородом с образованием оксида серы 6 является экзотермической, то есть плюс Q. Укажите, что будет наблюдаться в системе. Все вещества находятся в газообразном состоянии. То есть мы повышаем температуру. Если мы повышаем температуру экзотермической реакции, то равновесие будет смещаться в сторону образования исходных веществ. Ну и давайте размышлять, что же у нас здесь будет. Количество оксида серы 6 начнет увеличиваться. Нет, наоборот, оно будет Уменьшаться, потому что будет смещаться равновесие влево, пункт А нам не подходит, и сразу же второй четвертый вариант. Далее, общее число молекул начнет увеличиваться, обратите внимание, до у нас было три в общем молекулы, а после 2 действительно будет увеличиваться, пункт Б нам подходит, количество сернистого газа, начнет увеличиваться, да, и сернистый газ, и все, 2 будет увеличиваться, количество кислорода начнет уменьшаться, нет, оно так же, как и сернистый газ будет увеличиваться, то есть правильный вариант ответа, 1 а 17 укажите правильные или правильные утверждение или утверждения что здесь по порядочку в реакции метана с хлором водород выступает в роли окислителя ну давайте разбираться значит у нас метан ch4 добавляем мы хлор на свету у нас получается c 3 с ch3 хлор плюс h хлор ну, давайте проставим степень окисления. У углерода здесь степень окисления минус 4. А становится следующее: значит, 3 водорода дает свои условно электрон минус 3, но при этом 1 отдается хлору. И хлор у нас был 0, стал минус 1. То есть, в таком случае, у нас водород вообще не выступает ни в роли окислителя, ни в роли восстановителя. У нас в окислительно этой реакции участвует углерод и хлор. То есть пункт А не подходит, и сразу же четвертый. Вариант я зачеркиваю. В разбавленном растворе литий-ОН OH количество ионов H+, больше, чем в растворе цезий-ОН. OH, массовые доли оснований в растворе одинаковы. Нет, ну давайте разбираться так. Есть у нас разбавленный раствор, да, то есть литий-ОН OH у нас сильное основание, оно диссоциирует на литий плюс и уаж OH минус и соответственно количество протонов водорода будет такое же как и у уцезиуаж это аналогично будет у нас такой же сильный электролит то есть соответственно пункт б нам не подходит далее в водород выделяется при взаимодействии натрия с этанолом да c2h5 oh Плюс натрий у нас происходит замещение вот этого протона водорода. Образуется с 2 h 5 натрий. и выделяется водород. Можно даже уравнять. То есть пункт В нам подходит. Обратите внимание, Б можно зачеркнуть. В нам подходит. И разбираемся с Г. Смесь смеси водорода с кислородом объемная доля водорода больше, чем массовая доля водорода. Ну давайте разбираться. Значит, если... Мы с вами вот так вот запишем. Значит, что будет у нас получаться? Хотя, в принципе, у нас даже не уравнение реакции. У нас просто говорится о том, что объемная доля водорода больше чем массовая доля водорода. Что значит? Пусть у нас будет химическое количество один того и один того. Тогда объемная доля водорода будет 0,5 да, или 50%. Почему тогда будет равна массовая доля водорода? 2, ну потому что 1 умножить на морярную массу 2 и разделить на смесь. Но ну, явно тут меньше, чем 50. Соответственно, этот пункт нам подходит. Да, объемная доля будет больше, чем массовая. И правильный вариант ответа 2. А18. Укажите формулу вещества, в котором отсутствует ковалентная неполярная связь или связи. Вот тут нужно разбираться с следующим. Пироксид. Пироксиды вот здесь вот содержат пероксидный мостик. Это и есть как раз-таки неполярная ковалентная связь. Не подходит. Хлор-2. Ну, тут в принципе ковалентная неполярная. Кальций-С2. Аналогично. Здесь будет ковалентная неполярная связь. Да, То есть не подходит. А вот барий. Хлор 2. Ну, конечно, нельзя вот так вот показать ионные связи, но, тем не менее, здесь ковалентных неполярных и полярных связей нет. То есть, правильный вариант ответа 4. Внутримолекулярная водородная связь может образовываться в молекуле. И э, что мы должны с вами вспомнить? Значит, у кого может образовываться? Могут образовываться у спиртов, например. Значит, спиртов я вижу здесь нет. Ну, давайте по порядку. Метилбензола нет. Значит, ну и вообще что такое водородная связь? Водородная связь возникает между атомами водорода и неподеленной электронной парой сильного электроотрицательного элемента. Фтор, кислород, азот, реже хлор и сера. Опять же, один метил, 2-нитробензол. Значит, вот мы сейчас нарисуем: значит, один метил, 2-нитробензол, no 2 -нитробензол, NO2, Да, но здесь не возникает, скажем так, внутримолекулярная водородная связь да, то есть такого варианта быть, быть не может, чтобы вот так вот у нас образовалась водородная. Связь. Далее, аммиака. У амиака, ну, по идее, могут образовываться. Какие-то межмолекулярные, это вообще газ, поэтому меж, межмолекулярных или внутримолекулярных говорить здесь нельзя. А вот что касается белка, вот это да, как раз-таки различные структуры, например, третичные или вторичные структуры, структуры белка обеспечиваются за счет водородных связей между непосредственно разными витками, то есть NH, то есть водорода, и где-то будут располагаться вот такая СО, скажем так, группа. Вот между ними будут возникать водородные связи, внутри молекулярные. Далее, А20. Для окислительно-восстановительной реакции укажите схемы перехода электронов. Ну, давайте разбираться. Здесь, на самом деле, даже не нужно дописывать, какие продукты реакции. Давайте проанализируем. Значит, серы у нас минус 2, хлор 0. Единственное, что у нас здесь может участвовать в окислительно-восстановительных реакциях, это сера. Минус 2, и так как она находится в своей низшей степени окисления, она может электроны только лишь отдавать. То есть вариант с плюс 2 у нас быть не может, но и тут сера в минус 2. То есть только пункт А для серы у нас подходит. Если у нас сера отдает электроны, то хлор 2 должен их принимать, принимает у нас хлор под буковкой В. То есть, правильный вариант ответа А и В, и это номер 1. Далее, укажите неправильные утверждения. А, валентность углерода в молекуле СО2 равна 4. Это верно, а нам нужно найти неверные. Соответственно, этот пункт я убираю. Температура кипения силициума H4 выше, чем CH4. Вот как раз-таки этот вариант тоже у нас верный, То есть температура кипения выше, потому что мы идем ниже, это уже, ну скажем так, CH4, это у нас газ, тоже газ, но если мне не изменять память, у него что-то температура кипения минус 120, а у метана -160, плюс минус 160, плюс-минус. То есть в данном случае нам пункт B будет не подходить, потому что это верное утверждение, да, нам нужно неправильное. Далее, в отличие от углерода, кремний взаимодействует с водородом. Нет, и то, и другое реагирует, поэтому путь нам этот подходит, он неверный. В алмазе валентный угол больше э, 120 градусов. Нет, у алмаза это тетраэдрическое строение, и угол такой же, как, например, у метана или алкана 109 градусов 28 минут. То есть этот вариант неверный, он нам подходит. То есть В и Г, соответственно, третий пункт. Далее, А22. Скажите уже правильное утверждение. Азот практически не растворяется в воде, но хорошо растворяется в щелочах, так как вступает с ними в химическую реакцию. Нет, неверно. Азот не реагирует ни со щелочами, ни с кислотами. Вообще, в принципе, практически но он очень мало с чем реагирует. Далее, температура кипения аммиака выше, чем у фосфина. Да, этот вариант у нас верный, то есть пункт Б нам подходит. H3, арсеником u 4 является более сильной кислотой, чем H3 по 4 Нет, неверно. В группе сверху вниз кислотность, кислород, содержащий кислот будет ослабевать. И последний Г при взаимодействии с металлами фосфор проявляет окислительные свойства. Да, действительно, он будет красть электроны у металла. То есть, правильный вариант ответа у нас Б и Г это пункт 3. А23. Укажите количество веществ. NO, SO3, NH3, P2O5, PH водных растворов, которых заметно меньше 7. Значит, у нас должны проявляться кислотные свойства. NO. NO это у нас не оксид, на него мы никак не реагируем. SO3 при взаимодействии с водой будет давать H2SO4. Сильная кислота заметно будет ниже у нас PH7. Подходит. NH3, наоборот, проявляет основные свойства, будет выше 7 и по 2 о 5 будет давать нам H3PO4 в растворе это у нас кислота средней силы но тем не менее будет у нас PH ниже 7 то есть у нас на самом деле 2 таких вещества, и пункт у нас, соответственно, тоже 2. А24. Укажите правильные утверждения. Одним из продуктов термического разложения пероксида водорода является кислород. Да, разлагается пероксид водорода на кислород и воду. Растворимость серы в бензоле выше, чем в воде. Да, действительно, сера лучше растворяется в, скажем так, органических растворителях, нежели чем в неорганических. В принципе, с водой она-то и не реагирует особо, и в ней не растворяется. В. При взаимодействии с кислородом сера проявляет восстановительные свойства. Да, сера имеет меньше электроотрицательность, нежели чем у кислорода, а значит будет отдавать электроны и проявлять восстановительные свойства. Телуроводородная кислота сильнее сероводородной. Да, действительно так. Если мы будем говорить про силу уже без кислородных кислот в группе, сверху вниз она будет усиливаться. То есть у нас все пункты подходят, и это номер один. А25. Укажите количество моль углекислого газа, которое образуется при полном сгорании бутанола 1, количество 0,15 моль. Значит, бутанол 1 у спиртов, ну или мы можем, в принципе, записать C4H9OH. Ну или, если захотите, мы можем немножко свернуть с 4 h 10 о если у нас а, непосредственно полное сгорание, то образуется CO2 и H2, и нам нужно это все уравнять. 4 пи CO2, здесь пятерочка, 4 на 2, 8, и еще плюс 5, это 13. 1 у нас в нашем а, спирту, да, то есть стоит у нас 12, делим на 2, это 6. И у нас химическое количество бутанола, я снизу подпишу 0,15 моль, а нам нужно указать химическое количество углекислого газа. Оно будет в 4 раза... Больше химическое количество co2 015 умножить на 4 ну и по идее это у нас 06 но лучше как всегда пересчитать накреплять да 06 это вариант номер 3 далее а 26 укажите число схем реакций правильно отражающих химические процессы значит ну, давайте по порядку. Ферм плюс хлор 2, получается ферм хлор 3. Да, верно. Вот как раз таки, если железо с молекулярным хлором реагирует, будет просто ферм э, хлор 3, то есть хлорид железа 3. А если саж хлор, хлорид железа 2. Калифтор плюс йод 2, получается кальйод и фтор 2. Нет, йод не может вытеснить втор э, из солей. Купрум плюс бром 2, и получается у нас купрум бром 2. Да, этот вариант верный. Если был бы йод, получался бы купрум йод, а не купрум йод 2. Далее, CH4 плюс хлор 2. У нас С хлор 4 и h хлор Да, это тоже может быть. Нам же здесь не указано соотношение. У нас такой процесс может происходить. Реакция замещения. Все классно. Купрум плюс h хлор И сразу же вспоминаем то, что водород у нас, точнее, медь стоит после водорода. А значит, не может вытеснять водород из обычных а, кислот, не кислотокислителей. А а кислот. То есть, три варианта нам подходят. Три варианта, это пункт 2. Далее, А27. Укажите формулу вещества количеством 1 моль, при взаимодействии которого с избытком воды выделяется наименьший объем газа. Ну, давайте разбираться. Барий плюс H2O. И у нас получается барий OH дважды и плюс водород уравниваем. Далее калий плюс H2O получается калий уH OH и водород. Тоже все уравниваем. Кальций плюс H2, но аналогично, как и у бария будет, и кальций с 2 плюс э, вода у нас образуется кальций уH OH дважды и с 2 h 2 Нужно это только уравнять. Значит, у нас здесь не хватает чуть-чуть кислородов. 2 тут, 2 тут. Ну, вроде все оставшиеся мы уравняли. У нас спрашивается, что если у нас один моль непосредственно, где будет выделяться наименьший объем газа? Смотрите, здесь соотношение 1 к 1. Здесь, если у нас 1 моль, то водорода будет 0,5. Здесь опять же 1 к 1. И здесь у нас 1 к 1. То есть наименьше будет при взаимодействии с калием. А28. Укажите правильное или правильное утверждение. Алюминий используется для получения металлов из их оксидов. Да, это один из способов в пираметаллургии или алюматермия, когда получают из оксидов непосредственно при помощи алюминия металлы. Реакция алюминия с йодом катализирует вода. Ну и давайте здесь разбираться. Как, например, вот я, например, не помню катализирует или не катализирует вода. Что же мне тогда делать? Обратите внимание, пункт А я выбрал, то есть вот это вот я уже зачеркиваю. Чем мне отличается? Либо пункт Б, либо пункт Г. Ну В у меня, давайте проверим, что не подходит. На внешнем электронном слое атома алюминия в основном состоянии имеется два электрона. Нет, там три электрона, то есть нам не подходит. И Г в процессе промышленного получения алюминия кислород вытесня, э, выделяется на катод, а алюминий на анод. Нет, все наоборот. Алюминий, положительно заряженный, да, по факту он пойдет на катод, а кислород на анод. То есть Г нам не подходит, значит, правильный вариант ответа – П. И это номер один. Далее, А29. Укажите ряд, в котором все вещества могут вступать в реакцию при соединении с водородом. Этен – да, этин – да, этан – нет. Там, за... Там вообще с водородом ничего не будет. Дальше, этин, этан – да, этанол – нет. Далее, третий пункт, значит, бутен, да, бензол, да, метилбензол, да, то есть вот третий вариант, потому что есть кратные связи. Метилбензол, да, этаналь, да, гексан, нет, это у нас алка. Далее, А30, гексановая кислота и бутановая кислота являются, они являются Гомологами, потому что это у нас э, вещества, относящиеся к одному классу соединений. А31. Укажите относительную плотность по кислороду паров э, вещества, значит, дибромпроизводного производного алкана, молекула которого содержит 5 атомов углерода. Значит, 5 атомов углерода. При этом нам говорится о том, что дибром производ Нам не важно, куда бром. Ну, например, вот сюда вот я добавлю. Значит, все оставшееся я насыщаю Водородами. И считаем или сворачиваем нашу формулу С5, а водородов у нас 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, бром 2. И нам нужно для определения плотности по кислороду, непосредственно малярную массу вот этого вещества поделить на 32, то есть малярную массу кислорода. 12 умножить на 5 плюс 10 и плюс 160, это 230. 230 делю на 32, получается у меня 7 целых 1875. Ну вот у нас приближенный ответ, второй 7,19, то есть он нам подходит. Далее, А32. При дегидрировании пропена а, образуется углеводород, гомолог которого называется. Значит, если мы дегидрируем, то забираем водороды, да, то есть у нас будет получаться либо алкин, либо диен, значит пропен непосредственно у нас был изначально, бутен, это у нас тоже алкен, пропины, вот у нас может быть, и бутины, потому что это у нас алкины. И у нас а, что спрашивается? При дегидрировании пропена получается пропин. И у нас спрашивается не сам по себе пропин, а гомолог которого называется то есть здесь правильный вариант ответа будет 4, потому что нам не само вещество, а его гомолог нужно найти. Далее, А33. При нитри, так, нитровании бензола нитрирующую смесь преимущественно образуется. И здесь давайте вспоминать, что у нас будет всего лишь происходить замещение по одному из углеродных атомов, замещается водород на нитро. Группой получается у нас нитропензол А34. Укажите сумму коэффициентов в уравнении реакции полного сгорания пропан-триола 1, 2, 3. Значит, пропан это не что иное, как у нас глицерин. Давайте мы с вами зарисуем структурную формулу, затем ее свернем. И будет проще записать нам уравнение сгорания. Значит, у нас три атома углерода, 8 атомов водорода и 3 атома кислорода. Плюс О2, и получается у нас... СО2 и H2. Ну давайте пробовать. Значит, если я поставлю сюда тройку, значит, перед водой у меня будет, соответственно, четверка. А и тогда у нас не получится, соответственно, четное количество атомов кислорода. Придется мне домножить на 2. 6, сюда 8. Считаем атомы кислорода. После 6 на 2 – 12, и плюс 8 – 20. 20 минус 6 – это 14, делю на 2 – это 7. 2 плюс 7 плюс 6 плюс 8 – это 23. И это третий вариант ответа. Далее, А35. В схеме превращения органических соединений xy является веществами, формула которых. Ну, давайте разбираться. То есть мы добавили к чему-то 3 H, у нас получилась соль. Значит, Изначально у нас была кислота кислота либо другой вариант у нас может быть здесь вот я замечаю что есть еще и эфир тоже может быть не хлорэтан не этанол у нас не подходит дальше мы добавили серную кислоту что произойдет У нас произойдет обменная реакция у нас получится уксусная кислота сама по себе и непосредственно, допустим, ну, в разных соотношениях, может гидросульфат натрия, либо просто сульфат натрия. Но в любом случае органическим веществом у нас будет уксусная кислота. То есть правильный вариант ответа это 3. Далее А36. Продуктами гидролиза этилового эфира бутановой кислоты в щелочной среде являются. Значит, раз этиловый эфир, значит у нас будет э, этанол с 2 h 5 oh и Бутонат натрия. Да, значит, это у нас С3H7, СОО натрий. И я вижу, что это пункт номер два, А 37. Продукты восстановления глюкозы водородом вступают в реакцию с веществом, формула которого. Значит, если у нас восстанавливается глюкоза, у нас альдегидная группа переходит в Разряд спиртов, то есть, у нас будет получаться 6-атомный спирт. С водой спирт не реагирует. С аммиачным раствором оксида серебра нет, потому что у нас уже не будет альтекидной группы с кислотой. Да, у нас будет происходить реакция и тарификация, а с метаном нет. То есть, правильный вариант ответа номер три. Далее, А38, схема превращения органических веществ. Хлорид, метил, аммония, ля, ля, XY являются веществами, формулы которых Значит, хлорид, метил, аммония. Значит, метил, CH3, аммоний, NH3, и здесь хлорид. То есть здесь плюсик, здесь минусик, иногда записывают вот так в квадратных скобочках. Плюс вещество Х, и получился у нас метиламин, CH3, NH2. Значит, мы добавляем что-то, чтобы избавиться от а, хлора. Это из предложенных вариантов может быть только калий Я добавляю калий у меня образуется здесь еще калий, и вода. Нужно выяснить дальше: водород или кислород мы добавили. Значит, к метиламину мы добавляем непосредственно что-то. У нас получается СО2, H2 и N2. Реакция полного окисления. Кислород добавили значит, вариант номер 4. А39. Укажите название мономера и тип реакции синтеза полиэтилена. Полиэтилен получается из этилена в реакции полимеризации. То есть вот у нас четвертый вариант. Почему не поликонденсация? Потому что там должны выделяться низкомолекулярные вещества. А полиэтилен образуется за счет разрыва кратных связей в этилене. И последнее. А40. А, оксид не выпадает при добавлении раствора. Сульфида натрия, натрий 2 s к раствору. Соли, содержащие ионы. Значит, не выпадает. Значит, у трех из предложенных будет образовываться осадок. Но ну, понятно, что натрий у нас здесь никак. Именно с сульфидом, сульфитоном. Проверяем. Медь или купрум с у нас выпадает в осадок, не подходит. калий 2S, вот он растворимый, это будет правильный вариант ответа. Аргентум 2 с выпадает в осадок, не подходит. И плюмбум S, осадок тоже черного цвета, выпадает в осадок, нам не подходит. Таким образом, мы с вами прошли всю часть А 2009 года, завтра обязательно смотрите разбор части Б. Всем пока!